Всем доброго времени суток, дорогие друзья! Вам, я смотрю, очень понравилось предыдущее видео про Вестерос через тысячу лет. И поэтому я делаю еще одно такое же, но по альтернативной истории древних свитков. Начал я в 450 году второй эры и промотал 1000 лет. На этот раз я уже решил записать таймлапс, но через час у меня запись крашнулась и записалась только первые 123 года. Но можете не переживать, в моде Элдер Kings нет еще доедрических вторжений, Детей Судьбы и всяких там Тайберов Септимов. Так что за эту тысячу лет не произошло ничего неожиданного. И согласитесь, очень интересно увидеть мир через тысячу лет и пытаться угадать, что же в нем такого произошло, что он пришел к такому укладу. Я обязательно расскажу после небольшой рекламы.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 тот самый, который написан вот здесь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 максимально эффективно и комфортно вместе с сервисом Купи Кот. Правители восходили, империи строились, постепенно расширяли свое влияние, рушились, династии сменялись, одна легендарнее другой. Но кое-что в этом мире было, как я думаю, логично, закономерно и само собой напрашивалось. К власти начали приходить либо могущественные маги, либо бессмертные или долго живущие персонажи, которые за отведенный им век могли добиться величия, уважения подданных, ну и получали бонус за долгое правление, чтобы их не свергали как можно дольше. Уже на половине пути через 500 лет я заметил, что среди правителей распространилась такая болезнь, как вампиризм, который, как известно, делает живых существ бессмертными. Ну логично же, что вампиры будут распространяться по свету, обращать все больше и больше последователей и распространять свое влияние по миру. А всякие там предрассудки насчет вампиров, их порицания, стигматизации, да кому это интересно? Да, в большинстве религий вампиризм считается преступлением, но... Какое это имеет значение, если вампир верховный сюзерен, и никто над ним не стоит? Вассалы-ван-хельсинги, конечно, могут взбунтоваться из-за штрафов к мнению, но... Бонус за долгое правление, как правило, перевешивает. Ну да, наш правитель вампир, ну да, пьет кровь, ну и что? А кто не пьет? Зато он мудро правит страной вот уже как несколько веков. Для нас главную стабильность. Да и вообще, кто если не он? Быстренько пробежимся по государствам и правителям. Империя Сиродил была создана. Возрадуемся же, искусственный интеллект таки смог это сделать! Провернула это дело в вампересса Женелли Прилежная, которая, к сожалению, не смогла дожить до того момента, когда бы мы осыпали ее почестями за такое достижение. Она была убита в результате заговора в возрасте 691 год. Как видите, при жизни она выглядела очень жутко. Наследницей стала ее дальний потомок императрица Альма, приносящая боль. Она, как и ее муж, также вампиры. И, как видите, они не видят причин, почему должно быть не так. Только почему-то Альма верит в две луны, Каджитскую конфессию. Приняла она ее, судя по всему, недавно, так как не успела обратить еще ни одной провинции в эту веру. Империя Тамриэль и начало третьей эры сейчас уже вряд ли будут, так как для этого нужно, нужно полностью объединить под своей властью весь Тамриэль, что вряд ли уже произойдет в ближайшую тысячу лет. На юге от Сиродильской империи у нас возвысился Алинор, полностью захватив Воленвуд, королевство лесных эльфов. Но это еще не значит, что сами лесные эльфы исчезли с политической карты. Теперь они засели вон где, в Хайроке, создав два королевства Шорнхельм и Вейрест. И их правители даже не вампиры, удивительно. В Хамерфеле у нас правит королева Абажи, Меч Порядка, 592 года от роду. силе королевство Геллан, сопоставимо с Серодилом и Алинором, так что понятно, почему ее так до сих пор не завоевали. У Геллана также есть владение в Моровинде, который в этой альтернативной временной линии стал напоминать лоскутное одеяло. Жаль, что Данмеры так и не смогли создать своего единого государства. В Чернотопье также властвует Серодил. Арганиане, как обычно, опять не смогли сделать ничего толкового. Остатки независимых государств здесь это королевство Котрингов и фанатов Сангвина, Соул Rest и мрачные трясины, которыми правят, естественно, вампиры. На севере в Скайриме теперь сидят орки, создавшие свой великий Арсиниум где-то 500 лет назад. Правит ими Шарлвен колосажатель, который. Тоже вампир, 698 лет от роду. И они, кстати, с императрицей Сиродила были ровесниками и друзьями. И может быть поэтому до сих пор не завоевали друг друга. Ну что, Скайрим теперь для орков. Ну и еще кое-что забавное есть в этом сохранении. Король Кватча Антус II, почему-то еще не покоренный Сиродилом, стал королем моды. Если вы не знали, то в Crusader Kings 3 есть решение ввести новую моду при дворе, в результате которого есть шанс стать буквально королем моды. Ну то есть получить титул уровня королевства, который даже может иметь претендентом, то есть его можно будет отнять в войне, и который имеет свою историю. Так вот, предыдущим королем моды был Феликс Сейн, известный и пират про которого у меня, кстати, есть отдельное прохождение в формате стримов, которые надо бы уже давно закончить. Да. Развитие почти везде уже приблизилось к сотке, за исключением некоторых изолированных островов. Культура и религия закономерные и постепенно меняются под правители, которые там правят. Тамариэль продолжает жить своей жизнью под руководством бессмертных правителей вампиров. И единственной проблемой для них, наверное, сейчас является Солнце. Может, им удастся объединиться против Алинора, верующих в Аури Эля, и правители которого до сих пор еще не вампиры? Или наоборот, Аленор сам пойдет священной войной на остальные государства и построит наконец третий Альтмерский Доминион. Покажет время который, кстати, в этом сохранении идет у меня уже очень медленно, примерно один день в секунду, на самой высокой скорости. Если вам интересно посмотреть на этот мир или может сесть за кого-то из здешних правителей, то я оставлю ссылку на сохранение в описании. Всем спасибо за просмотр, спасибо бустерам, РИА 2003, Ворон Анзу, Ярослав, Тес Адамс, Иван Ходаков и Дарк Арт. Подписывайтесь на канал, пишите комментарии, ставьте лайки. Всем до скорых встреч!